приветствую друзья это коллеги адвокатов здесь я рассказываю об изменении законодательстве и судебной практики, а также делюсь своим мнением о происходящих событиях сегодня поговорим об осаго обязательном страховании автогражданской ответственности, и о том в какой мере соответствующие правовые нормы и судебная практика отвечают интересам автовладельцев стоит ли надеяться на полное погашение страховой компании ущерба причиненного в результате дтп или застрахованному виновнику ДТП придется самостоятельно оплачивать значительную часть расходов пострадавшей стороны. Закон Обасага появился в далеком 2002 году и был направлен на приведение отношений участников ДТП в цивилизованные рамки. Законом было предусмотрено, что при наступлении страхового случая пострадавший в пределах установленного лимита получает возмещение в страховой компании. И освобождается от общения с виновником дтп первоначально были установлены достаточно небольшие тарифы страхования ущерб компенсировался страховыми компаниями в более-менее реальном размере в результате большая часть автолюбителей охотно страховали свою гражданскую ответственность для особо же упертых была установлена административная ответственность за управление транспортным средством в отсутствие полиса осаго однако с течением времени изначально благая цель осталось в прошлом так называемое совершенствование нормативной базы по видимости пролоббированная страховыми компаниями и соответствующая судебная практика привели к тому что целесообразное страхование все более и более сомнительно сегодня полис осаго не снимает с вас ответственности по выплате части ущерба в случае дтп и обратная ситуация пострадавшая сторона вынуждена взыскивать с виновника дтп часть причиненного ущерба страховые компании выплачивают лишь часть компенсации оставшуюся же часть пострадавшая сторона взыскивает с виновника дтп через суд в таких условиях довольно странно выглядят требования государства об обязательности такого вида страхования и вероятное ужесточение административной ответственности за отсутствие полиса осаго но давайте обо всем по порядку в настоящее время в соответствии с законом при наступлении страхового случая страховая компания возмещает каждому потерпевшему причиненный вред в следующих размерах в случае причинения ущерба жизни и здоровью не более 500 тысяч рублей в случае же причинения ущерба имуществу не более 400 тысяч рублей казалось бы лимит 400 тысяч рублей на каждого потерпевшего должен покрывать большинство случаев восстановления автомобиля после дтп однако не все так просто на протяжении многих лет страховые компании жаловались на невысокие тарифы страхования, высокий процент мошенничества при обращении с заявлениями о выплатах и в целом нерентабельность бизнеса. При этом, по странному стечению обстоятельств, игроков в сфере автострахования меньше не становилось. Одни компании уходили, другие приходили, а запросы при этом росли. Упрощая ситуацию, отмечу, что при расчете причиненного ущерба страховые компании применяли методику, учитывающую расценки с учетом износа транспортного средства. В результате выплаты на ремонт пострадавшего в ДТП автомобиля возрастом старше 5 лет составляли порядка 50% от размера расходов, необходимых для восстановления автомобиля. Другими словами, на восстановление разбитого бампера страховая компания выплачивала половину его стоимости, ссылаясь на то, что в ходе эксплуатации автомобиля этот бампер износился и утратил свою первоначальную стоимость. Естественно, сложившаяся ситуация породила массу исков страховым компаниям о взыскании реальной стоимости причиненного ущерба. Судами такие иски удовлетворялись, со страховых компаний взыскивалась разница, а также, что немаловажно, судебные расходы и установленные штрафные санкции. Иногда решением суда со страховой компанией взыскивалась денежная сумма, многократно превышающая размер первоначальной выплаты. Появилось множество так называемых автоюристов за небольшие деньги, выкупающих право требований у пострадавших. Многие соглашались получить деньги сейчас и без бумажной волокиты, пусть и в меньшем размере. Автоюристы же зарабатывали на страховых компаниях предъявляя соответствующие иски в суд с учетом судебных расходов и штрафных санкций. Не буду отрицать, достаточно часто некоторые деятели путем различных уловок увеличивали размер взыскиваемых по суду денег. Однако стоит отметить и то, что эти уловки были основаны на нарушениях, допускаемых страховыми компаниями. Складывающаяся судебная практика, конечно, не могла удовлетворить бизнесменов от страхового отдела. Безусловно, я за рыночную экономику и товарно-денежные отношения. Но отношения между гражданами и бизнесом должны регулироваться государством, тем более в сфере установленных обязанностей. При этом должен соблюдаться некий баланс. У нас же государство традиционно становится на сторону бизнеса. Неспособность страховых компаний организовать надлежащую работу стала проблемой граждан. В итоге судебная практика изменилась, и суды стали отказывать в удовлетворении исков по взысканию со страховой компании разницы между выплаченным страховым возмещением и стоимостью восстановления автомобиля. После соответствующих судебных решений несколько инициативных граждан обратились в Конституционный суд Российской Федерации. Завители просили пересмотреть вышеуказанное решение как противоречащее законодательству. 10 марта 2017 года Конституционный суд удовлетворил жалобу обратившихся и вынес постановление номер 6П. Согласно указанному решению было восстановлено право пострадавших на возмещение утраченной стоимости в результате износа пресловутого бампера. Но, как всегда, дьявол в деталях. Вопреки логике, обязанность такого возмещения была возложена на лицо застраховавшие свою автогражданскую ответственность. Другими словами, если вы стали виновником ДТП, то страховая покроет лишь часть расходов пострадавшего на ремонт автомобиля. И речь в данном случае, как вы понимаете, совсем не об установленных лимитах страховой выплаты. С 2017 года закон об обязательном страховании стал работать так, что виновник ДТП в любом случае стал обязан возместить причиненный вред, пусть и частично. До постановления Конституционного суда судебная практика работала одинообразно. Судьи считали, что вред возмещенной страховой компании в виде выплаты или ремонта возмещен полностью, даже если денег на ремонт у потерпевшего не хватило. С виновника требовать нечего, ведь его ответственность застрахована. Но с такой судебной практикой Конституционный суд не согласился, сославшись на статью 1072 Гражданского кодекса. В контексте именно этой нормы права Конституционный суд разъяснил что раз конституция дает право гражданину на частную собственность то это право не может быть нарушено неполной выплатой а указанная статья как раз дает право взыскивать разницу выплаты без износа по осаго напрямую с виновника требования закона об обязательном характере такого страхования установленные лимиты и административную ответственность гражданина за невыполнение установленных требований конституционный суд по каким-то причинам не учел 11 июля 2019 года Конституционный суд вынес определение 1838, которым подтвердил возможность взыскания с лица застрахованного в рамках ОСАГО разницы между реальным ущербом и полученной потерпевшим страховой выплатой. В свете заявленной темы имеет смысл упомянуть о страховании КАСКО. Если потерпевший отремонтировал автомобиль по КАСКО, страховая виновника ДТП по ОСАГО возмещает страховой потерпевшего расходы на восстановление автомобиля. Но суть в том, что страховая посага по выплачивает, опять же, сумму с учетом износа, при том, что договоры каско, как правило, не предусматривают износ поврежденных деталей, и страховая компания возмещает автовладельцу фактическую стоимость выполненного ремонта. И в этом случае уже страховая компания потерпевшего имеет право напрямую взыскать разницу между стоимостью фактически выполненного ремонта и расчетом с учетом износа напрямую с виновника. Просто право требования в этом случае переходит от потерпевшего к его страховой компании. Что же можно посоветовать участникам ДТП? К сожалению, прецедентное право на стране работает избирательно. Я был очевидцем, когда один и тот же судья с разницей в полчаса между судебными заседаниями вынес два противоположных решения по делам с идентичными обстоятельствами и исковыми требованиями. Но это крайность. В большинстве же случаев каждое дело имеет какие-то нюансы, что дает возможность трактовать установленные обстоятельства по-разному. По каждому делу приходится заново собирать всю нормативную базу, судебную практику и доказательную базу. Поэтому дать однозначный совет, как действовать в конкретной ситуации, я не могу. Каждое дело индивидуально. Однако, если вы стали участником ДТП, нужно иметь в виду следующее. Наличие разницы между расчетом без износа и выплаченным страховым возмещением нужно доказать. Если заявить искосыскание разницы на основании оценки страховой компании или экспертизы, то, скорее всего, суд такие основания не признает достаточными. В суд необходимо предоставить доказательства того, что расходы на ремонт превышают расчет страховой компании. Просто калькуляции для этого недостаточно. Удовлетворение иска, скорее всего, будет отказано, если автомобиль не ремонтировался или отсутствует доказательство оплаты выполненного ремонта. При наличии доказательства оплаты ремонта, как показывает судебная практика, избежать взыскания не удастся. Можно лишь попытаться уменьшить взыскиваемую разницу путем проведения судебной оценочной экспертизы. Дело в том, что расчет выплаты или произведенный ремонт могли быть завышены изначально и очень часто именно так и происходит. Также следует иметь в виду, что расчет должен производиться по единой методике расчета, а не рыночным ценам на запчасти. Износ страховой компании может быть применен только к запчастям и кузовным элементам, но не к работам по их замене, покраске и тому подобное. Кроме того, перед экспертами можно поставить вопрос, менялись ли на самом деле элементы или нет. В завершение могу сказать, что по моему мнению изменения в закон об ОСАГО и складывающаяся судебная практика направлены на окончательное освобождение страховых компаний от выплаты адекватного страхового возмещения в рамках ОСАГО. Парадоксальность ситуации в том, что с одной стороны владельцы транспортных средств обязаны страховать свою ответственность, из-за отсутствия страховки их привлекают к административной ответственности. С другой же стороны, страховая компания имеет возможность выплатить какую-то часть компенсации, а потерпевший в свою очередь вынужден довзыскивать оставшуюся часть убытков с виновника ДТП. Фактически, взаимоотношения между участниками ДТП возвращаются в период до существования ОСАГО. В приведенных обстоятельствах автовладельцы задают резонный вопрос – зачем ежегодно приобретать полис ОСАГО, если страховая компания платит лишь часть причиненного ущерба? Возможно, дешевле будет в случае ДТП платить ремонт пострадавшего. Тем более, что штрафы за отсутствие полиса ОСАГА еще не повысили. Напишите в комментариях, что вы думаете об ОСАГО существующих реалиях и перспективах развития такой формы страхования. С вами был адвокат Вячеслав Манацков. Статья по настоящей теме выложена в разделе «Блог» на сайте филиала «Дики». Ссылки на сайт, нормативные акты и судебные постановления по теме вы найдете по подсказкам или в описании к видео. Если у вас есть вопросы или нужна помощь, обращайтесь.